Для того, чтобы защитить свои растения от ранних заморозков, а многие люди используют теплицы и парники. Но согласитесь, что не все можно запихать в теплицу да? или под парник укрыть. Это какую надо делать теплицу, да, каких размеров, чтобы посадить все растения, которые да, боятся заморозков. Поэтому некоторые люди, они... Используют баночки, стаканчики, тазики разные для того, чтобы э, накрыть. Да, когда да, передают, что будет мороз, накрывают. Но это все поможет, если минус небольшой, скажем, минус один и минус два. Сегодняшние заморозки ночью, которые были минус 7 минус восемь, практически полностью убили кабачки и тыквы. И обычные стаканчики, баночки, обрезки из-под бутылок не защитили тыквы и кабачки. А что будет, если минус э, побольше, скажем, минус 5, минус 6 или там до минус 10? Ну, в таком случае нужно позаботиться о надежном укрытии, которое действительно защитит даже при таком минусе. Я живу в Сибири, в Красноярском крае, и у нас здесь даже летом, вот сейчас у нас месяц июнь, а ночами морозы. Причем этой ночью был хороший мороз. Ничего себе везде. Вот так вот, 4 утра. 4 июня. Все белым-белом. Земля твердая. Так, на улице. Сколько там? Минус 7 градусов, да? Семь с половиной. Вот так вот. Дубачок. даже деревья лися, даже все выне чеснок он вся трава выне опа сломался чего себе вот так вот Вот такие вот чудеса, начало лета, вот такое вот у нас сибирское лето. Есть, конечно, растения, которые не боятся заморозков, заморозков, и поэтому их можно не укрывать. Чеснок, который не укрывал, конечно же, как я уже говорил, он не боится. Смотрите, хорошо себя чувствует, это несмотря на то, что я в 4 выходило это, это минус7 Да может быть еще холоднее даже было это, только я в 4 вышел утра минус 7 может быть даже еще холоднее было до минус10 и смотрите чесноку все равно не, не укрытому то же самое с капустой смотрите хорошо себя чувствует видите это сорт мегатон Можете подумать, это поздний сорт, поэтому все равно. Но вот, например, сорт скороспелка. Вот скороспелка. Вот другой сорт скороспелый. Тоже, смотрите, ему все равно. То есть капуста тоже азар, морозков, до минус 10 градусов не боится. Поэтому есть ли смысл бегать со стаканчиками и ее накрывать? Конечно же нет, да? То есть, вот, покойненько. Без укрывного материала, ничего не накрывал, не боится. То же самое морковка, вот она всходит. Ну, а многие местные растения, такие как борщевик, костер и много-много других, легко отходят, хорошо растут, даже одуванчиком, смотрите, и им все равно. Чеснок, морковь, репа. Капуста, да, и, и, конечно же, многие, да, растения местные, которые растут в таком климате уже привыкли к этому, к таким заморозкам, или которые отходят, да, после даже сильного мороза. Ну, а есть южные растения, которые надо, да, накрыть и даже порой в несколько хорошим слоем, да, если укрывным, да, в несколько слоев. Иначе а, все замерзнет. Я хочу рассказать вам, а, как я сейчас уже говорил, о простом способе защиты растений, а, который доступен каждому человеку, который а, может каждый сделать. А, о двух способах. Вначале поговорим о первом способе. Он подходит для таких растений, как, например, картошка. Это использование окучивания. Вчера вечером перед заморозками я окучил сверху. Здесь у меня скороспелка, сорт метеор. То есть, если мы хотим раннюю картошку, да, можно рано посадить. Но, чтобы защитить от заморозков, мы ее окучиваем. И сейчас я вам покажу, откопаю в том месте, где посадил, и посмотрим, что получилось. Откапываем. Смотрите. Видите, Картошка полностью зеленая, не замерзла. Это несмотря на то, что хороший мороз ночью был. При таком способе важно полностью, да, полностью накрывать. Чтобы картошка была закрыта полностью. Да, сверху тогда все будет хорошо но мы понимаем что она растет поэтому каждый раз надо добавлять добавлять если например заморозки не один день и два а на протяжении может быть нескольких недель поэтому мы добавляем каждым разом да как понимая да что если она вдруг начинает вылазить до да, чтобы не замерзла не подмерзла даже. Что... теперь о втором способе так давайте я покажу вот. второй способ это использование мульчирования сверху а накрытие травой или сеном вот этот маленький которым потоптался но хорошо что не по картошке возле так вот смотрите, вот картошка которую я накрыл сверху но при укрытии травой или сеном важно, чтобы накрывать травой сверху полностью. И чтобы она была укрыта со всех сторон, учитывая, чтобы ни снизу воздух не проходил холодный, ни сверху нигде. И слой должен быть сантиметров 5 и более. Тогда будет все хорошо. То есть чтобы был слой хороший, да. Вот, ну, и накрыто было полностью иначе что может быть а, у нас вообще обещали температуру минус 3 поэтому смотрите а, я думал ну будет минус 3 ну ладно там до минус 5 будет поэтому плохо накрыл сеном местами вот скажем здесь смотрите что произошло я так чисто вот так сверху прикрыл немножко и все. И вот в тех местах, где было слабенько накрыто, она хорошо подмерзла. Вот здесь я пока еще не открывал, поэтому тут будет хорошо видно. Даже отсюда вот видно. Вот. Лист. Вроде бы накрыто все, да? Но вот здесь вот лист торчит. Да, из картошки. Он замерз. Сейчас посмотрим, что. Видите, там, где а лучше закрыто, Внизу вот эта да, часть, вот это, вот тут вот лучше было, да? Вот эта часть закрыта. Тут смотрите целое. Там, где торчала, как здесь, да? Вот замерзло. Это отвалится, конечно же, эта часть останется, будет расти. Так. Поэтому очень хорошо надо, если травой накрывать, то надо очень хорошо, как здесь. Я думаю, здесь тоже. Вот здесь я хорошо хорошим слоем, тут картошка поменьше, но хорошим слоем травы. То есть сверхом получается вот ну хороший такой большой слой со всех сторон укрыт от да, травы вот видите целенькая да где-то вот здесь тоже я укрывал вот тут по моему да тоже сверху хорошо то есть там прям знаете тепло прям когда убираешь тепло поднизу идет то есть она настолько укрыто держится тепло в этом месте если это тепло не сохраняется, да, то есть оно выходит, то оно замерзает. Так, нужно хороший слой, если травой укрываем. Действительно, чтобы хороший слой, чтобы а, там тепло держалось. И чтобы холод не проходил туда. Надеюсь, что вам тоже помогут данные способы, чтобы защитить ваш урожай от заморозков. Ну а с вами я не прощаюсь. Смотрите и другие видео на моем канале. До скорых встреч!